Дорогие друзья, уже совсем скоро вместе с вами мы будем встречать Новый год. И сегодня мы от всей души поздравляем вас с наступающими праздниками. Дорогие друзья, в этом году мы с вами совершили модный прорыв. Желаем вам и в новом году оставаться самыми стильными и самыми модными. Вместе с Фаберлис! Желаю вам в следующем году оставаться такими же красивыми и обаятельными. А мы вам обязательно поможем. И в 2017 году сделаем для вас новые яркие продукты, от которых вы получите большое удовольствие и радость. Оставайтесь такими же активными и пусть в ваших командах появляется все больше настоящих лидеров. Поднимайтесь еще выше по лестнице успеха «Фоберлик». Пусть ваш путь к успеху будет полон открытий и великих свершений. Пусть Фаберлик придет в каждый дом. Желаем вам финансового благополучия, профессионального роста и развития! Друзья, поздравляю вас с Новым Годом! Уходящий год для нас был очень насыщенным. Все самые амбициозные планы были реализованы благодаря вам. Желаю всем нам не останавливаться на достигнутом и притворять в жизнь самые смелые мечты. Ведь каждый из вас Путеводная звезда успехов удалит, неповторимая и яркая. Именно поэтому сегодня вас спешат поздравить с Новым Годом звезды, которые украшали обложки каталогов уходящего года. Дорогие друзья, я искренне и с удовольствием хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать вам в Новом Году самое главное – это здоровье, побольше Энтузиазма, хороших дел И удачи еще никто не отменял Конечно, побольше удачи И хорошего настроения вам в будущем году Здоровья, удачи, всего самого доброго С уважением, Алексей Немов Друзья, компания Фаберлик Я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом И чтобы вы вошли в этот год Алюром на белом коне стильные, модные, и дарили нам, вашим клиентам, только радость. С наступающим Новым Годом! Дорогая и любимая компания Фаберлик, я счастлива оказаться среди вас в этом году, быть вместе с вами послом красоты, и, конечно же, осчастливить всех женщин нашей страны. Я желаю сотрудникам этой компании сил, как можно больше вдохновения, придумывать для нас что-то новое а, и делать нашу жизнь ярче и красивее. Пускай Фаберлик процветает. С Новым годом! От всей души поздравляем компанию Фаберлик с Новым годом. Благодаря вам вокруг нас каждый день становится все больше красивых и счастливых женщин. Желаем, чтобы вас всегда окружали только, любимые люди, будьте в гармонии с самим собой. Пусть в вашем доме всегда царит покой, уют и радость. Уверена, что Новый год станет для вас добрым, удачным и запоминающимся. Всполнение желаний! Красоты! Здоровья! Любви! Благополучия! Удачи!